Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жаннеров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Я делюсь с вами на своем канале полезной информацией про проблемы ВСД, невроз, панических атак, всех тревожных расстройств и связанных с ними проблемами. И один из вас написал комментарий по поводу зависимости от антидепрессантов. И я решил снять на это видео. Поэтому, если вы сейчас хотите, чтобы я снял видео на вашу тему, пишите просто в комментариях свой вопрос. И обязательно, если он интересен, вы увидите в ближайшие дни видео на эту тему. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы это не пропустить. А мы начинаем. Итак, в первую очередь мы должны с вами разобраться в зависимости от антидепрессантов. Это связано с тем, как происходит процесс отказа от антидепрессантов. Когда вы начинаете принимать антидепрессанты, они имеют накопительный эффект. То есть это накопление определенного вещества в организме, которое регулирует ваши процессы. Любой, э, любой препарат противотревожный, успокоительный, в том числе и антидепрессант, они имеют разные функции, то есть разные как бы способы действия, но сходятся, сводятся они к одному. Это блокировка или уменьшение выброса адреналина. Потому что когда у вас возникает страх... Это провоцирует выброс адреналина, запускает все симптомы в теле. Соответственно, чтобы этого не происходило, антидепрессант как-то это регулирует. И это получается, что вмешательство в ваше функционирование организма в любом случае. Поэтому, когда вы пытаетесь убрать препарат, вы, соответственно, замечаете, что ваш организм он как бы привыкает уже к тому, что есть действие препарата, и как бы за время его действия он адаптировался, условно говоря. Предположим, что у вас выбрасывается адреналина, допустим, 50 единиц во время страха. Вы начали использовать антидепрессант, и теперь у вас блокируется выброс адреналина, и выбрасывается всего 20 единиц. Организм чувствует, что происходит какая-то несостыковка. Нужно 50, а выбрасывается 20. И он пытается компенсировать это количество, увеличивая количество выброса адреналина и у вас в итоге суммарно выбрасывается там 30 40 то есть все равно не 50 не на максимум но чуть больше и вот когда вы убираете это как бы помощь организму или его регуляцию то первое время организм еще должен адаптироваться к тому что во первых сначала внедрение произошло а потом убрали это действие и соответственно происходит определенные дискомфортные ощущения адаптации то есть точно так же как привыкает к антидепрессантам человек также он от них отвыкает вот. Но что здесь э, ключевым является? Ключевым является то, что параллельно с приемом антидепрессантов происходит как раз процесс определенный, который является ключевым и мешает отказаться потом от антидепрессантов. Этот процесс называется процесс повышения тревожности. Потому что в то время, пока вы принимаете антидепрессанты и чувствуете себя нормально, в это время вы продолжаете накапливать тревожные события. Собственно, представим себе ситуацию. У вас было 0 тревожных событий с рождения, и постепенно они накапливались. В какой-то момент вы накопили, допустим, 3000 тревожных событий. И это количество сформировало ваш уровень тревожности, в результате которого вам появилась необходимость принимать антидепрессанты, вы стали себя чувствовать, как будто у вас уже не 3000 тревожных событий, а как будто 1000, вроде как бы себя нормально чувствую, но 3000 тревожных событий у вас как были, так и остались, мало того, пока вы принимаете антидепрессанты, становится 3100, 3200 и так далее, количество тревожных событий в вашей жизни продолжает, возрастать, Это повышает ваш уровень тревожности, поэтому, собственно, и потом происходит повышение дозировки препарата, и, соответственно, организм начинает адаптироваться, меньше эффект получает от самих антидепрессантов. И получается, что здесь основной процесс – это процесс продолжения повышения тревожности. И получается, что когда вы хотите убрать антидепрессанты, вы как бы думаете, о, я себя нормально чувствую уже на протяжении полугода, пора бы убирать антидепрессанты. И хоп, вы думаете, отлично, начинаете убирать и чувствуете, что ваше состояние мало того, что возвращается к тому уровню, когда вы начали принимать препараты, так вам почему-то еще тяжелее, еще тяжелее, еще более серьезно это состояние, более сильные симптомы, более сильные страхи возникают, чаще возникают, дольше возникают. И вы не в доумении, почему так произошло. А все дело в том, что в процесс повышения тревожности, из-за которого вы начали пить препараты, продолжается. И с этим ничего не произошло. Представьте себе, что у вас есть какие-то мышцы. И вот, если мы эти мышцы никогда не нагружаем, то есть мы как бы изолируем их, они никогда не работают, происходит... Атрофия мышц. Мышцы начинают атрофироваться, они становятся слабыми, уменьшаются в размерах, они не могут тянуть нагрузку, быстрее утомляются и так далее. И вот получается, со временем у человека происходит атрофия мышц, и вдруг он дает нагрузку на эту мышцу, такую же, как давал когда-то раньше. И чувствует, что он просто не способен справиться. Мышцы сильнейшим образом болят, он ничего нормально сделать не может и так далее. Вот то же самое происходит и с вами. То есть вроде кажется, что все хорошо, но процесс повышения тревожности продолжается. Этим и объясняется то, что когда человек пытается сойти с препаратов, ему становится еще хуже, чем было, и он снова на них возвращается. То есть зависимости как таковой от препарата нет. Просто есть та проблема, которая ими не устранена. В этом вся суть. То есть антидепрессанты не устранили проблему, из-за которой вы эти антидепрессанты стали пить. И поэтому, когда вы перестаете их пить, вы, возвращается ваши проблемы еще и в большей усиленной форме, и вам снова приходится пить антидепрессанты, потому что альтернатив для вас нет. Но альтернативы на самом деле есть. Сейчас давайте я вам дам некие рекомендации, как можно это все использовать. В первую очередь, самую-самую-самую первую очередь, вам надо правильно принимать антидепрессанты. Очень многие люди не понимают, для чего они их принимают. И вот здесь нужно очень четко понимать, что принимать препараты, антидепрессанты и другие, это можно делать и даже нужно делать, но нужно делать для определенной цели. Для какой? Вы должны освободить время таким образом, чтобы вы в нормальном самочувствии могли проработать ту проблему, из-за которой пришлось начать пить препараты. Дело в том, что не все люди могут заниматься психотерапией тревожных расстройств при тревожном серьезном состоянии, когда у них сильные панические атаки, уже развита агрофобия. Скорее всего, это можно назвать так. Если вы больше года в обостренном состоянии с паническими атаками, то скорее всего, вам стоит начать с препаратов, а потом уже работать над своей тревожностью. Поэтому в первую очередь вы должны с определенной целью эти препараты принимать. Цель – это для того, чтобы дать себе время нормально поработать с тревожностью в рамках психотерапии или личной работы над собой, неважно. Главное, чтобы вы работали с источником проблемы, с тревожностью, паническими атаками, вашим неврозом, тревожным расстройством и так далее. То есть антидепрессанты – это всего лишь… Каникулы для моего организма, чтобы я мог спокойно, не думая ни о чем, ни колбасе, ни плохо спа, заниматься этими вопросами. Следующий момент – это то, что вам нужно как раз в этот же самый момент, когда вы начали пить антидепрессанты, заниматься психотерапией. И только результатами психотерапии должны компенсировать прием препаратов. То есть, грубо говоря, если я себя стал еще лучше чувствовать, работая с психотерапевтом или с психологом, то, соответственно, тогда я уже буду убирать препараты. Чтобы вы убирали препараты тогда, когда они вам уже не нужны. И третья рекомендация – это то, что изб... избавляться от препаратов нужно очень-очень аккуратно и осторожно. Мы с вами сказали, что любой антидепрессант носит накопительный эффект. Поэтому ваша задача э, сделать так, чтобы организм очень легко адаптировался к отсутствию препарата. Для этого вам нужно просто дать себе достаточно большой срок, для того, чтобы вы могли с него сойти. Например, вы можете дать себе и 3 месяца. То есть просто снижать дозировку на четверть и смотреть, как вы себя чувствуете. Если снизив дозировку на четверть, вы чувствуете себя нормально в течение недели, то вы можете еще на четверть снизить и еще посмотреть неделю. А еще лучше, если вы просто будете на две недели снижать по четверти. Но если вы чувствуете дискомфорт, вы остаетесь на том уровне, либо возвращаетесь на уровень предыдущий. То есть вам нужно очень постепенно сходить с антидепрессантов, чтобы не было, во-первых, синдрома отмены, резкого ухудшения самочувствия, ну и, соответственно, чтобы открывались новые переживания, которые вы прорабатываете в рамках психотерапии. В конечном итоге вы должны четко понимать, что никакой зависимости от антидепрессантов не существует. Это не э, наркотическое средство. Есть просто проблема, из-за которой вы стали пить препараты, которая возвращается, как только вы препараты начинаете переставать пить. Поэтому имейте это в виду. Надеюсь, эти рекомендации будут для вас полезны. Надеюсь, вы... я смог донести до вас суть этих вещей. Поэтому жду ваших новых тем для видео в комментариях. А вам пока и удачи!